исследования по волновому воздействию на воду, на электромагнитные поля и как носители а, волнового воздействия на живую и неживую природу. Мы до сей поры проводим эксперименты по различным устройствам, которые предназначены для придания свойств воде, позволяющих осуществлять различные технологические процессы. А, ранее мы с вами говорили о том, что вот, Передо мной стоит устройство под названием «Фитотроник», который предназначен для придания свойств в воде. И обработав этой водой помидоры, мы устраняем фитовтору И уже три года в различных хозяйствах мы подтвердили эффективность данного устройства. Аналогичное устройство, но другой формы, которое мы использовали в нашем эксперименте по приданию свойств в воде. Сегодня мы продолжаем эксперимент по устранению плесени здесь у нас в ведре находится устройство которое структурирует воду и обрабатывая этой водой плесень мы добиваемся того что плесень больше не растет для этого мы используем веник вот два устро два предмета которые будем распылять веником и второе вот такой вот распылитель пульверизатор и обработав новым устройством воду, то есть поместив устройство в воду обыкновенную, она приобретает характеристики, позволяющие данной водой обработать плесень. И вы увидите, что был такой круг с плесенью, с мохнатой в погребе. И вот мы обработали данной водой и через полгода посмотрели, что плесень не обработала. А мы все знаем, что в сыром влажном помещении, где нет притока оттока воздуха достаточного, образуется плесень. Плесень является разрушающим фактором того или иного предмета, продуктов и так далее. Если это все заплесневело, значит застой. Следовательно, этот продукт или предмет, ну продукт можно выбросить, а предмет следовательно очистить или дать ему приток, чтобы был обмен информации, энергии. Воздушная среда, чтобы постоянно циркулировала. Подчеркну, что та наша теория, говорящая о том, что устройства, антенны пассивные, сделанные по нашей технологии и запрограммированные на тот или иной эффект, позволяющий, например, в том числе убрать плесень с различных предметов, он подтверждается. Вот вы можете увидеть результат нашего эксперимента, который мы вы можете посмотреть на видео, которое мы снимали вот в погребе. Это еще раз говорит о том, подчеркиваю, что теория волнового воздействия и на пространство, и на воду, в том числе и на человека, подтверждается. Хочу еще раз привести те же эксперименты, которые мы проводили и с лотосом, нашим устройством, работающим на вирусы и онкологию. С нейтроником, который работает на предотвращение влияния излучений мобильной техники СВЧ-излучения на человека, то есть он меняет пространство, изменяет и возвращает его в первоначальное состояние. Вся теоретическая наша предпосылка данных работ, все наши конструкции, то есть пассивные антенны, они работают по одному и тому же принципу. Они принимают поток информации энергии, переформатируют его на решетках антенны. И создают вторичное поле, которое имеет уже свои характеристики, позволяющие изменить а, структурно-молекулярный состав воды. И вода приобретает свойства. ну Если аналогию проводить с тем, что, например, а, на крещение вода приобретает свойство святой. К нашему ролику про Шваба оставляет а, комментарий один из наших а, зрителей, что платите учителям по 3000 долларов, и оставляйте контроль строгий за учителями, и все будет встанет на свои места. Я с этим не соглашусь, потому что не учителя, учителя несут то, что предполагают делать Министерство образования, то есть программы, учебники. Это не учителя их пишут, их пишут ученые, исследующие тот или иной аспект нашей многообразной жизни вокруг нас. Поэтому вот эти исследования и в истории, и в математике, и в физике, и в химии, они должны быть не просто ограничены материалистическим подходом, а более полным, о котором мы с вами вот сегодня в ролике говорим, что есть волновое влияние, которое может осуществляться не просто активным способом, подключая электричество, но и пассивным. И вот эти архитектурные формы, те же пассивные антенны, они воздействуют на пространство, изменяя его. И это пространство в наших силах гармонизировать. Вот в чем вопрос. А то, что учителя им, если заплатить, не решит этот вопрос. Вот теоретически я уже сказал, каким образом работают наши устройства. А практически, ну, мы пока устройство, которое работает на плесень, а у нас оно испыталось. Теперь мы его будем запускать сертифицировать и запускать в производство. А те устройства, которые живятся, фитотроник вот перед вашими глазами, они уже у нас в реализации, в продаже на сайте neutronic.com, вы их можете приобрести для того, чтобы у вас и на огороде помидорчики были здоровыми, неповрежденными фитовторой. А вода ваша, та, которую она непригодная для питья, Через устройство живицу становилось живой и позволяющий вам очистить организм и напитать его водой. Вот то, что я сегодня хотел сказать. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.